И первой же горкой в нашей подборке будет аттракцион под названием Explorer, или же «Исследователь». Сказать честно, я не до конца понимаю, почему они дали именно такое название этой горке. Возможно, это из-за сменяющихся цветов внутри трубы, которая ассоциируется как будто со временами года. Быть может, это из-за резких поворотов внутри, что символизирует трудный путь любого исследования. Ну и вполне вероятно, что название вообще мало связано с самой сутью горки. Это просто запоминающееся и красивое название. А что вы думаете? Напишите в комментарии. Следующая горка подойдет всем тем, кто приехал в парк аттракционов с друзьями и хочет хорошенько так отдохнуть. Вы усаживаетесь на большую плюшку, потом съезжаете с довольно большого склона и попадаете в воронку, постепенно засасывающую ваш плод. Когда это произойдет, вы вновь устремитесь вниз, только на сей раз к выходу. Не знаю, как вам, но мне этот аттракцион очень понравился. Особенно если учесть тот факт, что на него стоит идти в компании. А это означает постоянные шутки, какие-то крики и тому подобное. В общем, веселье без границ. Этот аттракцион тоже рассчитан на компанию друзей. Вас скидывают на очередной плюшки, и вы оказываетесь в каком-то широком помещении, где по инерции вы раскачиваетесь влево-вправо и в то же время спускаетесь к проходу. Все очень красиво оформлено, как будто в стиле шахмат. Здесь тот же самый принцип, что и на предыдущей горке, только, как мне показалось, скорости повыше. И еще одна воронка, как ни странно, не похожая на обе предыдущие. Здесь компания друзей садится на плод, их сталкивают вперед, и они некоторое время едут в трубе. Совсем скоро внешняя обстановка меняется, и ребята оказываются снаружи. По-моему, куда прикольнее ехать под открытым небом. Все это сопровождается высокими скоростями, а также быстрой сменой локации. Так уже через мгновение вы вновь окажетесь в трубе, которая в то же время будет менять цвета. Она быстро выкинет вас к воронке, которая тоже не станет заморачиваться и чуть ли не мгновенно вас засосет. Потом вы снова испытаете контраст езды под открытым небом и внутри трубы, и окажетесь в спокойном и любимом бассейне, куда вас стремительно выплюнет эта горка. Вот это я понимаю эмоции. На очереди у нас кое-что реально офигеть какое крутое, в прямом и переносном смысле. Наконец, эта горка для одного человека, и она называется «Инсейна». «Инсейна» – это водяная горка, находящаяся в развлекательном водном комплексе «Бич-парк» в городе Форталезе в Бразилии. Построена в 1989 году, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире. Ее высота достигает 41 метр. Для сравнения, это чуть выше, чем 14-этажное здание. Весь спуск вниз занимает порядка 4-5 секунд, при этом средняя достигаемая скорость езды на этой горке составляет порядка 105 км в час. Единственные ограничения, из-за которых откажут в катании на горке, это заболевание сердца, беременность, избыточный вес или если ваш рост менее 140 сантиметров. Если же вы ничего подобного не испытываете, испытайте себя на этой горке. Если вам нравятся американские горки, классический вид развлечений, то вот этот аттракцион непременно вам тоже понравится. Дело в том, что на нем вы почувствуете себя как на тех самых горках когда вы сидите в вагончике, и вас носят по железным путям с разными быстрыми и очень быстрыми спусками. Только здесь, вдобавок, вы будете чувствовать сильный напор воды, помогающий вам преодолевать разные спуски и подъемы. Плюс ко всему, перед вами будут меняться разные цвета. То какие-то интересные кружочки, то просто оттенки труб. Короче, вы все и сами видите. Горка очень годная. Этот аттракцион называется «Сфера». Хотя, если говорить по-честному, я бы его так не назвал. Дело в том, что, на мой взгляд, фишкой аттракциона является не эта сфера, расположенная перед финишной прямой, а вот эти гипнотизирующие лабиринты, которые ты очень быстро пролетаешь. Именно в них ведь фишка, разве нет? В остальном же горка как горка, стандартное быстрое скатывание, приятное захватывание духа на протяжении всей поездки, ну и дизайн тоже на высшем уровне». О, а это что-то новенькое. Здесь вы тоже сразу же попадаете в транс из-за вот этих странных изгибов во время спуска. Но как только это состояние проходит, вы тут же оказываетесь в приятнейшем аквариуме, который совершенно везде, вокруг вас. Собственными глазами можно лицезреть море рыб, проплывающих буквально в метре от вас. Поверьте, камера даже близко не передает всего того кайфа, который человек испытывает в этот момент. Ну и, собственно, пройди этот медленный, но увлекательный путь, вы окажетесь на выходе. Топовая горка, которая будет интересна как взрослым, так и детям. А эта горка была создана по принципу настоящей воронки, которая всасывает в себя все без доли сожаления. Да-да, и людей в том числе. Причем скатываться тут можно сразу на нескольких тюбах, что очень круто при отдыхе в большой компании. Поначалу горка ничем не примечательна, кроме интересной декорации где-то в середине. Зато после нее вас ждет резкий выброс в тот самый вихрь или же воронку, которая и будет постепенно вас засасывать эмоции вот правда не передать картинкой это надо ощутить но они очень крутые и сразу заставляют гостей улыбаться ну а после воронки вас хоть вперед ногами хоть назад выкидывает в бассейн однако тоже драйвовый моментик на этом наши с вами скоростные спуски не заканчиваются я очень хочу показать вам еще один вариант такого съезда он отличается от предыдущего тем что данная горка полностью закрытая не знаю, кому как, но мне на таких как-то спокойнее съезжать, если речь идет про скорости, я имею в виду. К тому же внутри тут куча разных декораций. Вернее, она одна, но повторяющаяся. Лично мне этого достаточно. Поэтому, как говорится, уверенно подошел, взял и скатился с горки. А точнее, пулей с нее вылетел. Потому что эта скорость реально даже чувствуется через видео в закрытой трубе. Вы только представьте, каково испытать это в жизни». В нашем видео сегодня уже была горка, вид внутри которой просто-напросто ломает голову всем гостям. Однако я подумал, что было бы круто добавить в ролик еще одну такую горку еще один аттракцион, на котором захочется прокатиться как минимум еще один раз. Все это из-за того, что вначале перед вами встанет выбор, с какой из сторон поехать. Да ладно, шучу я, конечно же, результат поездки от этого выбора не изменится. Или нет? Пусть это останется секретом, а пока давайте насладимся поездкой по одному из путей по левому.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 Крутой горки, позволяющие людям испытать неподдельный истинный кайф от свободного падения. Дело в том, что на 2015 год она была третьей в мире по высоте и скорости этого самого свободного падения. Да и о внешнем виде горки тоже нельзя не сказать. Очень прикольно смотрится декор в виде льда и снега. Не знаю, как вас, но меня прям сразу-таки переносит в зимнюю пору. В какой-то загородный домик или что-то типа того? Скажите, вы бы не испугались сейчас на такой прокатиться, м? А то некоторые мои знакомые от одного чувства свободного падения на качелях при сильном раскачивании уже боятся. В то же время на словах они прям такие бесстрашные. Следующий аттракцион носит название «Акваспиннер». Люди, знакомые с английским языком, уже по-любому примерно догадались, в чем его суть. Короче, это первая в Европе и вторая в мире установка вращающегося скользящего колеса White Water. Прокатиться на аттракционе придется на специальном плоту, вместимостью до 4 человек. Во время езды гонщики много раз наклоняются из стороны в сторону, проезжают различные красивые декорации и просто наслаждаются скоростью. Вся эта дорога ведет в бассейн, где можно будет выдохнуть и набраться сил на новое приключение. Из-за постоянного эффекта вращения такой аттракцион нельзя сравнивать ни с чем другим. Горка реально крутая и стоит вашего внимания. Ну а теперь я покажу вам еще одну горку, которая отличается от всех предыдущих. Дело в том, что она представляет собой чуть ли не бесконечную спираль, на которой по мере спуска человек едет все быстрее и быстрее, уже чуть ли не вылетая за пределы аттракциона. Ладно, это если что я так прикалываюсь, само собой никто не вылетал. За последнее время. <кх> Короче, горка безопасная, захватывающая и необычная. Если вдруг увидите такую в аквапарке, где будете отдыхать, непременно затестите, вам сто процентов зайдет. А это очень клевая и необычная горка, хотя как вам сказать, по своей сути она капец какая примитивная, но вот что я называю правильный маркетинг и дизайн, ребята взяли, перекрасили горку в кобру и прямо так ее и назвали. Теперь у человека появился смысл, он скатывается по красивой необычной чешуйчатой поверхности и спускается по змее, угождая в конце концов прямо к ней впасть, где из зубов вытекает яд, являющийся обычной водой выглядит очень эффектно и хоть горка и является супер простой из-за декораций сразу хочется на ней прокатиться согласитесь ну а на этом ребят я вынужден закончить а также и не забыл про конкурс на тысячу рублей условия все те же подписка на канал лайк и креативный комментарий под видео и все ты участвуешь ну а в прошлом конкурсе победил азимта Талайбеков. я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз ну а вам ребят удачи и всем пока